Приветствую, друзья, меня зовут Александр, и мы с вами отправляемся в кулинарное путешествие. Если вы увидите досмотки до конца, вы узнаете рецепт приготовления митостукмана в Садашовске, а также побываем на одном из полей провинции Тукман, где выращиваются кукурузы. Ну что, поехали. С этой стороны вы видите список продуктов. Нам потребуется кукуруза, тыква, лук речесый, лук зеленый, болгарский перец, и сыр типа моцарелла. И специи нам потребуется э, свин, э, паприка, можно взять копченую паприку, перец красный, крупного помола, ну и, конечно, соль, без соли, никуда. Пока я буду показать продукты, предлагаю вам съездить в небольшое путешествие и посмотреть, как идет сбор кукурузы в провинции берем кастрюлю с двойным дном если есть казанок то можно в казане наливаем масло растительное можно заменить на оливковое в раскаленное масло кладем лук репчатый слегка подсолим в конце пассировки можно добавить масло сливочное и придаст он не только вкус, но и цвет будет красивый и золотистый. И обжариваем все это до золотистого цвета. Кладем болгарский перец и продолжим обжаривать. Небольшую часть зеленого лука оставляем для декорации. Остальную часть выкладываем кастрюлю. Хорошенько перемешиваем и готовим. Добавляем специи такие как паприку, я добавил паприку копченую, также добавляем мил и так как я люблю острый, добавлю еще перец острый, красный, экстра острый. Можно просто добавить. Перец красный, но желательно, чтобы он был хлопьями. Все это мы обжариваем. Какой аромат стоит приятный. Итак, кладем натертую курузу. И добавляем воду от кукурузы, которая у нас осталась. Все это мы провариваем, прожариваем. Аромат просто стоит обалденный. Кладем тыку. Я взял тыкву мускатную. Мне она больше всего нравится. Которую, кстати, предварительно сварил и, на... и нарезал на кубики. И все это мы варим Приятного аппетита!